Итак, мы в эфире. Добрый вечер, мои дорогие. Дайте обратную связь, как меня видно, как меня слышно. Напоминаю, что писать сообщения в чате могут только подписчики нашего канала. Поэтому, если вы еще не подписались, обязательно подпишитесь, чтобы вы могли иметь возможность оставлять комментарии. И будем начинать наш сегодняшний прямой эфир. Дайте обратную связь, как звук, как картинка. Напишите, из какого вы города Сколько у вас сейчас времени? Напишите, какая у вас сейчас температура за окном. Я нахожусь в городе Минске. У нас плюс 10 очень по сегодняшним меркам тепло. Дайте обратную связь, как меня слышно. Так, все хорошо, видно и слышно. Отлично, доброе во времени суток. Да, здравствуйте, Надя. Здравствуйте, Сильваем. Надеюсь, что правильно произнес ваше имя. Хорошо, хорошо. Очень рад вас всех видеть. Подождем буквально три минутки, пока стрим подтянется. Сегодня поговорим на одну очень такую щекотливую тему, на самом деле. Одна из Многих волнующих. Тема Нью-Йорк 13:30 75 по Фаренгейту. А по Цельсию сколько это? Так, ребят, одну секундочку. Одну секундочку. я отключил лишние источники точнее пожиратели лишних пожирателей интернета хорошо как ваше настроение напишите напишите как ваше настроение сейчас и будем начинать наш прямой эфир сегодня мы поговорим про манипуляции и поговорим про внушение поговорим про манипуляции и поговорим про внушения не совсем понятно, как меня слышно. Так, Надя написала, что у нее хорошо. Мы будем равняться Надю. Юрий, хорошего всем восприятия, информации. Город Курск, плюс 13. У вас тепло, супер. Супер. Ну, я надеюсь, что у нас на протяжении всего эфира будет все хорошо. Евгений, здравствуйте, Юрий. Москва плюс 13. Отлично. У вас тепло сегодня? Это радует. Это не может не радовать. Это очень хорошая погода. Ну что, будем начинать нашу прямую трансляцию. Я не знаю, как переводить в Цельсий, но это довольно тепло. Почти жарко. Хорошо слышно. Отлично. Жека написал, что хорошо слышно. Напоминаю, что чтобы оставлять сообщение в чате, вам нужно быть подписчиком нашего канала. И сегодня мы пообщаемся на тему манипуляций и внушений. Такая довольно щекотливая тема. Многие ее любят, многие ее опасаются, многие ее, скажу так, не знают, как к ней подойти. Слышно отлично, ну отлично. Я рад, что слышно отлично, и это очень здорово. Ребят, все, кто присоединяется у нас в Инстаграм, у нас в Инстаграм идет параллельно прямой эфир. Поэтому я рад вас всех тоже приветствовать. Ну и, пожалуй, начнем. Давайте сейчас попрошу вас немного побыть активными в чате. И напишите, пожалуйста, в чат сейчас, что вы считаете манипуляцией. Что вы называете манипуляцией. Что это для вас такое. Постараюсь сегодня быть на два чата. И в инстаграме, и в ютубе. И отвечать и там, и там на сообщения видео тормозит у кого-то видео тормозит давайте попробуем для инстаграма специально переключиться на мобильную сеть возможно так будет лучше возможно так будет лучше так добрый вечер из гродно привет привет привет хорошо ребята напишите насилие над личностью да. Соглашусь с вами, что манипуляция это в том числе и насилие, находиться в позиции сверху, это манипуляция. Давайте еще немного порассуждаем, мне хочется побольше от вас получить обратные связи, то что Сергей Иванович, наш новый подписчик, рад приветствовать, Винница, Украина, очень рад. Давайте постараемся внести какую-то ясность, потому что на самом деле под манипуляции многие люди понимают совершенно разные вещи это не хорошо не плохо но хотелось бы больше внести ясности манипуляция это когда человек с помощью слов и действий вынуждает меня сделать то чего я делать не хочу отлично Надя молодец супер добрый вечер добрый вечер всем манипуляция манипуляция управление другими людьми ну смотрите хорошо Хорошо. Тогда почему такой негативный шлейф у слова «манипуляция»? Тогда почему такой негативный шлейф у слова «манипуляция», если это управление другими людьми? Так, манипуляция, инструмент управления и, мы, и взаимодействие с другим лицом. А Хорошо, задам такой вопрос. А может ли быть взаимодействие и управление другим лицом без манипуляции? Вот Давайте таким образом поставим вопрос. Так, кто-то пишет, Татьяна, это способность прибрать к рукам человека и заставить его делать то, что он не хочет. Отчасти соглашусь, ну, здорово, супер, хорошо, добрый вечер всем, кто присоединяется. Давайте еще немного порассуждаем, что же такое манипуляция, чтобы у нас выработалась некая общая концепция, общая канва. И будем структурировать все ваши ответы и, возможно, их соединим с моими ответами. То, что я считаю манипуляцией. Так, добрый вечер. Не все хотят делать так, как хочется именно тебе. Все вообще не хотят делать так, как хочется именно тебе. Вот смотрите, я, у нас тут много зрителей. Я уже три минуты прошу написать, что для вас манипуляция, и не все пишут. Видите, я плохой манипулятор, оказывается. Добрый вечер, добрый вечер. Так, направление, внимания, достижение моих целей с помощью внушения. Отчасти да, да. Давайте еще порассуждаем. Мне очень нравится, когда у нас такая интерактивная идет работа. Так. Не может так. Манипуляция, законное управление рабами. Ну, тут можно очень долго разбираться. Ну, во-первых, у нас сейчас нету рабов. Во-вторых, что значит законное управление? Давайте я буду вносить навязывание своей точки зрения. А навязывание своей точки зрения может быть не манипулятивной. Ну, то есть, кто-то может навязывать свою точку зрения, но это делать в каких-то таких экологичных формах и... Можно ли это не называть манипуляцией? Ну вот, допустим, когда человек конкретно что-то тебе говорит, конкретно что-то тебе говорит. Он говорит, но ты не делаешь этого. Он говорит тебе, но ты этого не делаешь. Является ли это манипуляцией? И если он тебе что-то говорит, и ты это делаешь, тоже является ли это манипуляцией? Давайте внесем ясность давайте внесем ясность ребят всех рад видеть все большие молочинки спасибо что пишете. рад всех видеть и в инстаграме и в Ютубе, везде везде везде наверное агрессивное навязывание своей точки зрения а если человек будет агрессивно навязывать свою точку зрения и будет конкретно вам говорить чего он хочет вы можете это делать, а можете этого не делать, можно ли сказать, что это манипуляция? Просто вот этот небольшой тест, почему я сейчас немного трачу время на то, чтобы вы написали, что такое манипуляция, потому что здесь очень много расхождений. Можно донести свою точку зрения так, что человек и не поймет этого. Возможно, возможно. Я бы сказал, что то, что сейчас пишет Анна, это про... Ну, скажем, переубеждение. И на самом деле убедить человека в чем-то является ли это манипуляцией. Вот напишите, переубеждение является ли манипуляцией. Переубеждение является ли манипуляцией, как вы считаете. Давайте еще на эту тему немного порассуждаем, потому что ну, это очень важные вещи. Очень важно внести ясность, что считать манипуляции, а что не считать манипуляции. Всех приветствую, кто у нас сегодня присутствует на эфире. Самое интересное, женщины, женщины манипулирующие, как я понял, такой комментарий. Ну, я бы не стал здесь делить на мужчин и женщин, потому что... Как мужчины, так и женщины могут манипулировать, и в этом ничего такого нету. Так, манипуляция, взаимодействие с другим человеком, направленное на достижение собственных целей. Хорошо, Евгений, тогда поставлю так вопрос. Можно ли взаимодействовать с другим человеком, достигая собственных целей, но не манипулируя им? Я хочу добиться все-таки от вас правды. Юра, вы крутой, Алтынай пишет. Алтынай, спасибо большое, скоро буду у вас в Казахстане. Спасибо большое за столь высокую оценку. Давайте еще раз. Манипуляция взаимодействие с другим человеком, направленное на достижение собственных целей. Можно ли взаимодействовать с другим человеком, направлять это взаимодействие на достижение собственных целей, но при этом не манипулировать человеком? Школа ICU, да. Так, самое интересное, женщины манипулируют неосознанно и бессознательно. Мужчины точно так же делают, поэтому здесь не, вос... не соглашусь. Поэтому не будем здесь, скажем так, обобщать, что только женщины. Мужчины тоже очень многие неосознанно манипулируют, и это не хорошо, не плохо, это как есть. Я думаю, что для слабого человека, который не может отстоять свое мнение, это будет манипуляция, а для сильного это просто дискуссия. На самом деле, и да, и нет. На самом деле, и да, и нет. Вот, Надя, прокомментирую ваш, прокомментирую ваш комментарий. Все дело в том, что тут нету большой роли сильный человек, слабый человек. Может он противостоять, не может он противостоять и так далее. Вы, кстати, если хотите научиться противостоять, оставайтесь до конца эфира. Я сегодня дам несколько хороших фишек, хороших лайфхаков, которые вам помогут. Манипуляции, во-первых, замечать, а во-вторых, им противостоять. Так, многим людям необходимо задать нужный вопрос. Неважно, э что это не его курс. Он еще и благодарен будет. Не совсем понял, ну ладно. Нет, нельзя. Да, хорошо, давайте выносить ясность. Давайте выносить ясность, что такое манипуляция. На самом деле, манипуляция... Под манипуляцией можно понимать совокупность нескольких факторов. Во-первых, это психологическое воздействие на человека, на собеседника в том числе, да, которое имеет какую-то цель. Которая имеет какую-то цель. То есть, когда манипулятор пытается воспроизвести воздействие психологическое, у него есть какая-то цель, чтобы тот человек либо изменил свое мнение возможно. Либо принял его позицию, либо, возможно, выполнил какое-то действие. Это первый, да? То есть это, э, скры... это воздействие, психологическое воздействие. Каким образом мы сегодня будем разбираться, как это делается? Дальше. Второй... Вторая составляющая манипуляции она всегда носит носительственный характер. Что это значит? Это кто-то уже у нас сегодня писал э, в чате, что. Что я делаю что-то против своей воли. Да, вот подобного рода насильственный характер тоже является одной из составляющих манипуляций. То есть, первое это психологическое воздействие, воздействие. второе э, имеет насильственный характер. То есть я чего-то делать не хочу, но делаю против своей воли. Это вторая характеристика манипуляции. Треть, третья характеристика манипуляции это ее скрытый характер. Это ее скрытый характер. То есть, человеку, собеседнику не дают что-то в открытую. Ему не говорят в открытую «сделай то, потому что я от тебя этого хочу». Ему очень часто даже не намекают на то, что хотят от него. А пытаются его, ну можно сказать, с помощью психологического скрытого воздействия принудить к какому-то действию. Так... Юрий, здравствуйте. Запись эфира будет? Спасибо. Не знаю, будет или не будет. Юрий Красавчик? Да, Юрий Красавчик. Согласен с вами. Так, воздействие на объекта навязывание своих идей. Можно ли навязывать свои идеи, не манипулируя при этом? Я, допустим, уже несколько лет навязываю вам свои идеи через YouTube в том числе. И не считаю это манипулированием. Поэтому здесь такой вопрос. Ну и четвертое. У манипуляции есть какая-то... Стратегия, либо есть какой-то миф, то есть есть какой-то определенный сценарий. У манипуляции всегда есть какой-то определенный сценарий. То есть манипулятор, он находится в ожидании того, что то, что он вам пытается продать, я назову это так, продвинуть, возмеет над вами какое-то воздействие, и вы выполните по его желанию какое-то действие. По его желанию какое-то действие. Давайте теперь разбираться. Смотрите, четыре составляющих. Первая составляющая — это психологическое воздействие на человека. Вторая составляющая — это насильственный характер. Я чего-то не хочу делать, но делаю. Третья составляющая — это скрытый характер. И четвертая — Составляющая – это какая-то структура должна быть, это должен быть какой-то миф у манипуляции, какой-то определенный сценарий. Запомнили? Напишите циферку 4 в чате, если запомнили. Первое – психологическое воздействие. Второе – насильственный характер. Третье – скрытый характер. И четвертое – сценарий. Вот что мы подразумеваем под манипуляцией. Вот что мы подразумеваем. То есть это такая достаточно сложная структура. Нельзя каждое действие человека приравнять к манипуляции. Потому что, ну вот, можно рассмотреть какую-то откровенную агрессию, да, где человек, один человек кричит на другого и указывает ему, что, его дел, что ему делать. Это нельзя назвать манипуляцией, потому что нету психологического воздействия, оказывается, да, а, насильственный характер, оказывается, да, но нет скрытности, и нету какого-то заложенного мифа, нету какого-то какого заложенного сценария. Поэтому вот открытую агрессию нельзя приравнять к манипуляции, потому что она не скрыта. Так, 4-4 вижу, четверочки пошли, супер, ребят, спасибо, кто нас смотрит в инстаграме, спасибо всем, кто нас смотрит в ютубе. Еще раз, пожалуйста, повторите, повторяю еще раз, манипуляция состоит из четырех составных частей первое это психологическое воздействие второе это скрытый характер третье это насильственный характер и четвертое у нее есть какой-то определенный сценарий надеюсь что все успели записать законспектировать или запомнить давайте теперь разбираться с самой сутью как мы попадаемся на эти крючки так, четверочки пошли, отлично, супер, спасибо, ребят, большое, спасибо и в инстаграме, и спасибо в ютубе всем. Как это происходит? На самом деле, принцип очень простой, на самом деле, принцип очень простой, потому что ключевая задача манипулятора, это вовлечь вас в какую-то эмоцию, вовлечь вас в какую-то эмоцию. Почему так важно вовлечь в эмоцию? Потому что когда у нас начинает работать наша лимбическая система, это наш, ну, условно говоря, эмоциональный ум. Наш рациональный ум не работает в эти моменты. Вспомните себя, когда вы испытывали какой-то стресс, когда вы испытывали какие-то сильные эмоции, неважно, позитивные или негативные, вы сами прекрасно понимаете, что рациональный ум расчетливый, аналитический. Он где-то в это время отдыхает. Его как будто нету. Мы поступаем, когда мы испытываем большие эмоции, мы поступаем иррационально. И именно за счет этой нашей функции манипуляции возможны. Именно за счет этой нашей функции, что когда на нас оказывают эмоциональное воздействие, мы не можем принимать взвешенных, рациональных, четких решений. Вот ключевая задача. Ключевая задача манипулятора на самом деле, выбить вас из состояния. А когда мы уже начинаем испытывать сильные эмоции, когда мы начинаем испытывать сильные эмоции, мы начинаем показывать. Что мы начинаем показывать? Напишите. Когда мы испытываем сильные эмоции, что мы начинаем показывать? Вот интересно, ваша обратная связь. Напишите, пожалуйста, в чате, что мы начинаем Показывать, когда мы испытываем сильные эмоции. Ребят, сегодня где-то часика на полтора у нас эфир, может быть, чуть меньше. Напишите сейчас в чате, что человек показывает, когда испытывает сильные эмоции. Гнев. Ну, это вы говорите про эмоцию непосредственно. Слабые стороны, уязвимость. Так, в том числе соглашусь. Хорошо, по-другому поставлю вопрос. Какое поведение, свою темную сторону, тоже соглашусь. Какое поведение человек показывает, когда он испытывает сильные эмоции? Так, страх. Страх. Но это вы говорите про эмоции. Показываем страх и панику. Это вы говорите, что вы показываете невербально свои эмоции. Может даже готовность сделать все это говорит э, наш оппонент стресс так стресс понятно неадекватная да вот это уже очень близко юля которая нас в инстаграме смотрит юля пишет что показывает что-то неадекватное какие действия человек показывает когда испытывает сильные эмоции давайте пообщаемся жду ваших комментариев что его по-настоящему волнует. Не факт, не факт, не факт. Так, стресс, агрессия. Хорошо. На самом деле, защита, защита. Угу. На самом деле, ближе всех была Юля из Инстаграма, она сказала, что он показывает что-то неадекватное. Он показывает, выражусь словами Юли, показывает неадекватное поведение, иррациональное поведение. То поведение, как которая ему не свойственна, когда человек находится в э, нормальном, спокойном состоянии, когда он не испытывает сильные эмоции. Могут быть разные эмоции, страх, страх, радость, стр... э, счастье. Да, совершенно верно. Причем не важно, какие эмоции вы испытываете. Очень важно, какой силы и величины эти эмоции. Вот это очень важно. Мы подаемся им и пытаемся исправить положение. Все дело в том, что когда мы испытываем сильные эмоции, мы не можем поступать рационально. Вот ключевая задача манипулятора. Добрый вечер, только зашла. Очень приятно. Здорово. Хорошо, что вы зашли. Когда мы испытываем сильные эмоции, я вот специально об этом долго говорю, мы не можем вести себя рационально. Мы не можем, скажем так, принимать взвешенные решения. Надеюсь, что все это уяснили. Сейчас перейдем уже к непосредственным крючкам, к непосредственным крючкам, которые используют манипуляторы. Эти крючки называют эм, психокомплексы, либо эти крючки называют еще тонкими струнами души. Много кто об этом уже говорил, много кто уже об этом писал, но тем не менее мы сейчас постараемся разобрать, Максимальное количество психокомплексов, которые в нас присутствуют. Не я, ни вы не исключение они все есть у нас. Смотрите: когда задевают какой-то наш психокомплекс, человек начинает вести себя иррационально. Он становится некритичным. Некритичным он становится, потому что он испытывает эмоции. Будет ли запись? Запись будет как минимум в Ютубе. Посмотрим, может, в Инстаграме тоже оставим, если будет качество нормальное. Повторяюсь еще раз, когда задевают какой-то наш психокомплекс, я сейчас их вам буду очень много перечислять с примерами, но мы тогда начинаем быть некритичными, и мы становимся послушными чужой воли. Другими словами, ведем себя как маленький ребенок в присутствии своего родителя. Ну, это, метафора, это метафора, мы просто становимся некритичными. Уловили, в чем смысл психокомплекса? Психокомплекс, это понятие еще вывел Юнг, и он считал, что у психокомплекса есть некое ядро, которое сформировано, скорее всего, в детстве, привито нам, либо какими-то другими способами оно возникло, возникло. И вокруг этого ядра психокомплекса есть очень много разных ассоциаций. И первый и самый главный такой психокомплекс, на который может воздействовать манипулятор, этот психокомплекс называется страх. Этот психокомплекс называется страх. То есть, что это значит? Может происходить некое такое запугивание. Ну, страхи бывают разные. Страх смерти, страх болезни, страх за будущее, страх остаться одному, страх не реализоваться. И так далее, и так далее, и так далее. Вот даже сейчас я могу с вами манипулировать на страхе. Показать, как это легко делается. А делается это очень легко. Я вас просто попрошу, ребят, вы оставайтесь до конца эфира. Почему? Потому что в конце эфира я буду давать инструменты, как противостоять этим манипуляциям. Ну, если вы, конечно, не хотите постоянно быть жертвой манипуляции в будущем. То есть, что я сейчас делаю? Я строю такую манипуляцию на страхе. То есть, если вы находитесь на этом эфире, то, скорее всего, вам интересна тема манипуляции, интересно понимание, как это происходит, и, возможно, даже иногда вы попадаетесь на какие-то уловки да, манипуляторов. Я делаю предположение, и, соответственно, из этого предположения могу сделать следующее предположение, что вы... Хотите научиться этому противостоять. А если вы хотите этому научиться противостоять, значит вас не устраивает положение дел, которое есть сейчас. И какой страх я здесь пытаюсь вам навязать? Что оставайтесь до конца эфира, а то так и до конца жизни и будете жить под воздействием манипуляторов. Будете проживать чужую жизнь. Это пример. Я вам ничего такого не навязываю, но просто стараюсь э, максимально привязанной к реальности приводить пример. Спасибо, что послушали меня. Дайте обратную связь, как вам этот пример. То есть здесь мы как бы указываем, скажу по-другому, манипуляция – это работа над болями человека. В том числе, да, мы сейчас как раз это и разбираем, мы сейчас говорим про психокомплексы. Смотрите, следующий психо психокомплекс называется «любопытство». Тоже очень интересный психокомплекс, и мы очень часто на него включаемся. Это как у маленьких детей. Здесь работает... Ну, запомните такую поговорку, которая звучит так. «Любопытному Варваре на базаре нос оторвали». Почему? Из-за любопытства, потому что вот у него был такой психокомплекс, потому что он сувал свой нос везде, куда ему нужно или не нужно. Ну, допустим, как это используют в рекламе, точнее в сериалах или в каких-нибудь ток-шоу. Вам говорят, самое интересное вас ждет после рекламы. Или можно привести такой пример, у меня для вас есть один секрет, который я вам расскажу в конце эфира. Или у меня есть очень важная информация для тебя. Понимаете, как это делается? То есть нам, чтобы заинтересовать очень сильно человека, мы можем воздействовать на психокомплекс любопытства и с помощью такой простой уловки. Ты знаешь, у меня для тебя есть очень важная информация. Вот я вижу комментаторов тут. Аня Люк. Вы мне в личку напишите потом, у меня кое-что есть вам сказать. Вот Аня, сейчас напишите ваши ощущения, когда я лично к вам обратился и попросил вас написать в личку, потому что у меня для вас есть на самом деле очень интересная и важная информация, очень важное сообщение. Таким образом это работает. Кто... Напишите, пожалуйста, вот мы уже два психокомплекса разобрали, это страх и любопытство. Кто понимает, что подвергается влиянию под действием этих двух психокомплексов? Я могу сразу сказать, что на меня это действует тоже. На меня это действует тоже, но в конце прямого эфира я дам инструменты. Дам инструмент, два инструмента. Первое, это как понять, что вами манипулируют. А второе, если с вами сманипулировали, что делать дальше? Что делать дальше? Очень приятно. Хорошо. Аня, напишите, а появился ли у вас интерес, любопытство? И напишите ли вы мне потом в личку? Хорошо. Следующий психокомплекс он тоже свойственен многим из нас. Хотя многие люди сейчас будут говорить, это не про меня. Но этот психокомплекс называется ⁇ Жадность ⁇.⁇ Жадность ⁇ Как его вообще используют? Ну, очень часто в продажах его используют. То есть предлагается купить что-то очень ценное, но по небольшой цене, да? что-то ценное, дешево купить. И мы часто на это попадаемся, получить много-много информации за, короткую, за короткий промежуток времени. Ну, допустим, если бы я хотел сейчас давить на жадность, не на жалость, а на жадность, то я бы вам сказал, ребят, оставайтесь до конца эфира, Потому что эфир в записи не останется. Эфир в записи не останется, поэтому рекомендую оставаться сейчас до самого конца. Что я вам сейчас демонстрирую? Это тоже влияние на психокомплекс жадность. Что сейчас вы получаете что-то очень ценное и очень важное, но вы это можете не получить, если не сделаете какое-то определенное действие, которое нужно сделать вот прямо сейчас. Прямо сейчас оставаться на этом прямом эфире. Вот такая манипуляция. И примеров таких манипуляций на самом деле великое множество. То есть здесь ключевая задача показать какой-то дефицит. Показать какой-то дефицит. Так. Вопрос. Могут ли быть вместе два манипулятора по жизни? Просто интересно. Конечно могут. Мы все манипуляторы. Чего вы так... Я, конечно, не знаю вас лично, но могу сказать, что все мы в той или иной степени манипуляторы, и сознательно или бессознательно мы используем все эти уловки. Другой момент, то, что мы можем это использовать ну, сознательно, да, имея какую-то цель, а можем это использовать ну, сами не понимая, что мы это делаем. Такое тоже бывает, и, и ни в одном, ни в другом случае нет ничего плохого. Так, очень приятно. Так, я знал, что вы обратите на меня внимание, правда. Ну, конечно, вы больше всех пишете. Так, я подвергаюсь. Тут, я манипулирую часто. Осознанно, иногда нет. О, и жадность тоже реагирует. Да, жадность реагирует. Так что, друзья, оставайтесь до конца эфира, а то вдруг я после эфира решу, что этот эфир стоит скрыть и не распространять эту важную информацию. Хорошо. Следующий психокомплекс называется чувство превосходства. В чем фокус этого, этого психокомплекса? Смотрите. Здесь нам очень важно показать человеку, что он нас в чем-то превосходит. Нас в чем-то превосходит. Ну, отсюда все уловки там свип. Тарифами, вип-залами, вип-вариантами тренингов и всего что угодно. Ну вот на самом деле вы же понимаете, что сейчас этот прямой эфир, он идет для избранных. Какие попало, люди сюда не попадут. Сюда попадут только избранные. Видите, у нас в ютубе YouTube... вообще комментарии открыты только для подписчиков. Скоро сделаем вообще только для спонсоров. Видите, опять манипуляция жадностью. Пишите больше комментариев, а то скоро эта возможность закроется. И почему я говорю, что этот эфир для избранных? Потому что те люди, которые хотят разобраться, они будут на голову выше всегда всех остальных. Что я сейчас делаю? Я сейчас манипулирую с помощью чувства превосходства. То есть я пытаюсь вам показать, что вы крутые. Хотя на самом деле я считаю, что вы крутые, но тем не менее. Но, тем не менее. Ребят, полезно. И на самом деле, кто, если не вы, поставит лайк этой трансляции? Я верю, что только вы можете это сделать. Только вы. Окей. Okay. Ребят, напишите, полезно ли то, что я вам сейчас рассказываю, и отзывается ли это то, как вами манипулируют, либо как вы манипулируете. И здесь не нужно стесняться, мы часто к этим всем примочкам к этим всем психокомплексам обращаемся каким-то чаще каким-то реже но самое главное вообще миссия этого прямого эфира сделать так чтобы вы просто структурированно понимали о всех психокомплексах и на самом деле отследили те вещи за которые вас легче всего зацепить вот ключевая идея этого прямого эфира Манипуляцию, манипуляции чувствуются очень полезно. Очень полезно. Спасибо, ребят, кто у нас смотрит в Инстаграм. Так я манипулирую час так. Низко рассмешили про спонсоров. Ну, вы можете продолжать смеяться, но на самом деле все к тому идет. Что скоро комментарии смогут писать только спонсоры. О, да, я крутая, да, согласен. Так, а теперь бунтует внутренний ребенок, говорит останьтесь, а я выйду протест. Отлично, очень интересно и полезно, да, очень полезно. Спасибо Создатель твоих программ, сериалов, наверное, самые главные манипуляторы. Да, на самом деле так это и происходит. В киноиндустрии очень много используются манипуляции, которые именно основаны на тех психокомплексах, которые я вам сейчас. Перечисляю. Да, мною манипулируют очень легко, постоянно. Отлично. Вот, Людмила, теперь вы будете знать, как это происходит, и получите инструменты защиты от всей этой истории. Так, также создатели рекламы. Так, я как ребенок себе... Мною манипулируют мои родители, например, ты выглядеть можешь на 35, но 30 тебе никто не даст. Как отвечать на манипуляции? Отвечать можно по-разному. Отвечать можно по-разному. Мы немножко позже об этом поговорим. Сейчас говорим про психокомплексы, которые есть у нас. И за счет чего мы вообще начинаем впадать в эти эмоции. И за счет чего мы вообще начинаем вестись. Следующий психокомплекс это великодушие и доброта. Великодушие и доброта. Добрость, щедрость, уступчивость. Добрость, доброта. Доброта, щедрость и уступчивость на самом деле в нашем обществе очень ценится и поощряется. Кто любит быть хорошим мальчиком? Кто любит, чтобы его хвалили? Вот напишите сейчас в чате. Кто любит, чтобы о нем говорили? Ты такой щедрый, кто любит, чтобы о нем говорили такой добрый ты так хорошо ко мне относишься и на самом деле это тоже психокомплекс который у нас отключает наш рациональный ум когда нам говорят нечто подобное mm -hmm. когда нам говорят нечто подобное мы тоже начинаем испытывать здесь уже скорее приятные ощущения но наш рациональный ум отключается и Наверное, самое лучшее оружие против манипуляции понять, что она есть. Да, я несколько позже расскажу вам, как их калибровать. Как замечать, что вами манипулируют. Оставайтесь немножко позже. Ну, смотрите. Как это происходит? Обычно такие манипуляции на. Великодушие и доброте, они на самом деле начинаются со слов «Ты как никто другой понимаешь меня». Или «Кто, если не ты, может мне помочь?» Или «Что здесь еще может быть?» <coughs> ну «Вы же такие добрые люди, давайте поможем кому-нибудь». Вот здесь именно на великодушие, на доброте, на щедрости можно легко ловить многих людей. Так, короче, я это знаю, как начинаю использовать, все окей. Но это жестко и мне сложно. Угу. Супер эфир, отзывается много, отлично, супер, спасибо. Спасибо вам. Хорошо. Кому? Кому отозвалось? Манипуляция на великодушие и доброте. Кто понимает, что он слишком добрый человек, и кто понимает, что когда ему говорят, что он самый добрый, самый щедрый, самый уступчивый, самый покладистый, тот начинает плыть. Признавайтесь, признавайтесь у кого это так. Признавайтесь, у кого это так. Давайте, давайте, признавайтесь. Хорошо, пока вы пишете. Ребят, следующий психокомплекс это жалость. Мы разбирали жадность, а теперь у меня это так. Хорошо, спасибо. Я напрягаюсь сразу. Отлично. Напрягайтесь, вам никто не мешает. Следующая. Следующая манипуляция. Так, манипуляция на доброте не связана с низкой самооценкой. По-разному. Мы сейчас не будем э, уходить в психотерапию каждого отдельного человека, потому что у кого-то это может быть связано с низкой самооценкой, а у кого-то может быть не связано с низкой самооценкой. Так, мне этого не говорят никогда. По секрету скажу, я манипулятор. Отлично. Носок у нас появился в чате. Мне кажется, я так мужем манипулирую. Ну, отлично, отлично. Теперь вы понимаете, как вы это делаете. Давайте поговорим все-таки о чувстве жалости. Потому что, смотрите, когда вызывают чувство жалости, происходит вот, вот какая очень интересная история. Когда вы кого-то жалеете, вы начинаете чувствовать себя сильнее этого человека. А это я вам скажу, такой прям м -м сильный наркотик. Чувствовать себя сильнее, мощнее, мудрее, осознаннее, крепче, чем другой человек. Вот за счет этого срабатывает манипуляция на чувстве жалости. «Да, пожалей меня, пожалей, у тебя же там, дай миллиончик, у тебя же их много». А у меня мало и так далее я по жизни добрый и знаю как это использовать в манипуля... используют в манипуляции многом мною так самое интересное что людям это не надо судя по количеству людей которые смотрят ну смотрите все нормально у нас с количеством просмотров у нас в инстаграме не такой уж развитый аккаунт но вы избранные вы избранные поэтому пользуйтесь этой возможностью тоже кстати манипуляция манипуляция на чем на превосходство у нас в ютубе большой канал по сравнению с инстаграмом поэтому большая часть людей смотрит ютубе так да это мои любимые фразы добрые великодушные они цепляют действительно глубоко бывает клиентов так своих цепляю отлично так юра ты реально профи без манипуляции говорю ну это я точно знаю я говорю ты такая классная у тебя такой опыт такая ответственная это по работе да здорово так ждет что я пожалею или похвалю да на самом деле когда есть жертва да вспоминайте этот треугольник карпана да что есть преследователь есть жертва и есть спасатель и прям такой очень очень серьезный наркотик я не буду бояться этого слова вот, в отношении этого понятия. Поэтому Ну, какие есть подобного рода манипуляции? Это все попрошайки, подайте Христа ради. Там, девочка, купи цветочек, пожалуйста, там, бабушка какая-нибудь. Мне на хлебушек не хватает. Это все манипуляция на чувстве жалости. Будьте внимательны. Потому что рациональным там не пахнет я вот так скажу хорошо кто ловился кто ловился на чувстве жалости кто ловился на чувстве жалости давайте признавайтесь. я могу сказать что у меня это было раньше часто но сейчас я как-то стал больше осознанно к этому подходить и уже уже не ловлюсь так Всегда знаю, что я особенно еще раз в этом убедилась сейчас. Супер. супер, Молодец. Молодец. Хорошо. Хорошо. Как ваше настроение, как ваше состояние, как ваше самочувствие? Давайте немножко ручки разомнем, потому что долго сидеть в прямом эфире, можно как, потереть ручки, можно себя за ушки потереть, будете чувствовать себя намного лучше. Будете чувствовать себя намного лучше а меня ловит мой ребенок, отлично, отлично, а то я думаю, чего меня тянет спасать всех, наркотик, да, это точно, это безусловно, вот если вы понимаете, что вы, у вас легко вызвать чувство жалости, то на самом деле это про ваш эгоизм, это про ваш эгоизм, и вот здесь на этом чувстве можно легко вами манипулировать, так, у меня классное, отлично, отлично, так, буквально вчера отдала бабушке деньги возле метро и всю еду, что была с собой, я вас поздравляю, вы в превосходстве, вы чувствуете себя сильнее бабушки, круто, круто, отлично, привет, я на жалости, на чувство вины, супер, в таком эфире можно сидеть до утра, спасибо, опять вы мной манипулируете, манипуляторов сколько развелось. Хорошо, следующий психокомплекс – чувство вины. А чувство вины, наверное, многим, многим из вас знакомо. Наверняка многим из вас знакомо. И как на нем можно вообще проехаться по вам. Ребят, ну сейчас я готовил для вас эфир, постарался, а лайков – очень мало. Вы меня подводите. Я для вас старался, а вы меня подводите. Это не значит, что сейчас нужно начать ставить лайки. Я вот не призываю ни в коем случае. Я вам просто демонстрирую, как это работает. То есть мы показываем человеку, что он не оправдал наши ожидания. Вот чтобы сманипулировать на чувство вины, нужно показывать, что наши ожидания от него не оправдались. Нужно показывать, что мы чем-то не удовлетворены в его поведении, а рассчитывали на что-то более приятное, на более такое одобримое с вашей стороны. Да? Ну, классическая манипуляция родителей детьми, когда ребенок что-то делает, когда он уже в более менее возрасте и все понимает, ему говорят очень часто и внушают. Ты не должен расстраивать маму. Ты не должен расстраивать папу. Ой, если ты не покушаешь, то твоя бабушка будет всю ночь плакать. Но Это же ужасно. Чувство вины, на самом деле, социальное чувство, оно на... навязывается нам, нашими родителями. Это не хорошо, не плохо. Это инструмент управления. Вот то, что мы сейчас разбираем, это инструменты все, в том числе, управления. Стыд и вина, эмоции, которые... Не даны нам от природы, это воспитанные, это социальные эмоции, так называемые. Так. Мне что-то мешает подавать милостиню, и я чувствую себя бессердечной. О! У вас вообще запутанная история. Вы чувствуете себя бессердечной, потому что не испытываете чувства жалости. Вы испытываете чувство вины, потому что не испытываете чувство жалости. Очень любопытно. Ну и пусть это манипуляция. Да, да. Привет, у меня такое жуткое чувство вины, что я плохая мама. Наташа, ну, стыдно, стыдно должно быть, <с> я тебя стыжу прям в прямом эфире, <с> тоже манипулирую, как сказать тебе, ты же психолог, да, ты же психолог, Наташа. Хорошо, почитаю, что у нас в ютубе написано, на на так манипуляции женщин и девушек ты должен я тебя люблю ты же мужчина поднять самооценку мужчине реагировать положительно на хобби мужчины привязка к себе ты не уверен в себе ты такой умный да да да мы многие эти вещи разбираем сегодня сергей по моему вас зовут если я носок вот мне запомнился носок так тоже раньше было чаще так я люблю помогать в пределах разумного но если не помогу то будет мучить совесть вот поверьте мне Надя, значит, с вами можно. Вами можно сманипулировать. Так, в детстве родители часто формируют у детей чувство вины, от которого потом сложно избавиться по жизни. Да, привет. И я плохая мама. Вот, у нас. <смех> у нас эфир. В эфире полно плохих мам. Так, ок, а лайки на всякий случай проверил. Сори. Ну вот, видите. Ну, в Ютубе есть такая фишка, что пока лайки ставятся во время прямого эфира, они потом, когда эфиры заканчиваются, они снимаются. Поэтому, если вы смотрели прямой эфир, это сейчас не манипуляция, просто рассказываю вам фишку. Я раньше как-то просил участников в эфирах ставить лайки, а потом стал замечать, что когда эфир заканчивается, лайки убираются. И спрашивал участника, они их не убирали. То есть, YouTube сам по себе во время прямой трансляции, точнее, после завершения прямой трансляции, лайки отжимает. Поэтому если вам действительно хочется убековечить свой большой палец вверх, то лучше его поставить после того, как трансляция закончится. Ну, это так. Лирическое отступление. Как ответить, если вообще надо это делать? Когда мама мне говорит, что как не позвонит мне, так сердечный приступ. Или вы все сама спрашивает нас родители, ты такая, раз такая. Ну, вот смотрите, типичная родительская манипуляция, ну, чё, на чувстве жалости и на чувстве вины вот сердце у меня болит нее задача какая активировать у вас чувство вины причем у каждого человека есть родитель либо тот кто его заменял в детстве и у каждого и каждым человеком могут в общем самый лучший манипулятор для любого из нас для меня, мои родители, для вас, ваши родители. Потому что они вам формировали эти паттерны. Они вам формировали вот эти способы вашем управления вами. И поэтому любой родитель может с легкостью вызывать у вас необходимые чувства. Ну, если вы, конечно, не работали с психологом, не проходили психотерапию и не сознательно не работали над тем, чтобы изменить вот эти вот программы, я их так скажу. Так. Не Сергей, а Сержио. Сержио, отлично. Постараюсь запомнить, но я запоминаю больше ники, которые подписаны. Может, измените? Все-таки название свое. Девочка возле магазина попросил 20 копеек, дала 50 и сказала, сдачи не нужно. Радости, радости человека не было предела. Мелочи, приятно. Ему и мне. Ну да, ну да. И вы чувствуете себя в этот момент сильнее. Так. А где они ставятся лайки? Тогда я хороший отец и не внушаю чувство вины. Супер. В Инсте смотрю. А в Инстаграме, кстати, тоже потом, когда эфир закончится, когда он сохранится как пост, можно будет поставить лайк. Насколько я знаю, это так работает. Я в Инстаграме на самом деле не очень. Хорошо, хорошо, хорошо. Проводим время. Еще несколько психокомплексов, которые обсудим, а потом я расскажу, как и обещал, как и обещал. Как вообще понять, что вами манипулируют, как понять, что на вас оказывают воздействие и как этому всему противостоять. Там на самом деле очень простые рецепты, но они требуют вот как раз-таки осознания. И они требуют как раз-таки вашего эмоционального спокойствия. То есть, когда вы в спокойном состоянии эмоциональном, вы сможете эти вещи над собой проделать. Для меня сын самый большой манипулятор. Я виню себя, что он вырос таким. Аленка. Ну, может, хватит уже. Ну, может, хватит уже. Хорошо. Следующая манипуляция, она такая комплексная, да? Это мужественность. Ну, действует, естественно, на мужчин. Когда говорят, ну, ты же мужик. Кто-то у нас тут писал, Сергей писал. Ты же мужчина. Вот ты же мужчина, ты же мужик. Вот, когда тебе говорят, ты же мужик, вот это на манипуляция на мужественности очень хорошо работает на мужчин. Будь мужиком, нам это в детстве воспитывают. А потом в рекламе, настоящий мужчина, не знаю, там, бреется только джилетом, или настоящий мужчина, что там настоящий мужчина, использует только Old Spice что-нибудь в этом роде. Только для настоящих мужчин. И это на самом деле работает. Это на самом деле работает. Поэтому имейте в виду. Для женщин то же самое. Для женщин то же самое. Когда женщине хотят что-то продать. Не обязательно продать что-то физически, какой-то товар. А продать, может быть, какую-то идею. Как женщине говорят? Женщине говорят, настоящая женщина может себе это позволить. Только настоящая женщина может позволить себе конфетки Рафаэлу. Или только настоящая женщина учится у нас на курсе НЛП-практик. Ну, к примеру, к примеру. Относитесь к этому спокойно, я здесь вас ни к чему не призываю, просто пытаюсь вам показать, как это работает. И вот два психокомплекса, мужественность и женственность. Ну и, конечно же, есть еще один психокомплекс, который свойственен многим из нас, это чувство справедливости, ну, либо психокомплекс справедливости, который называется. Когда вам хотят продвинуть какую-то идею, могут выстроить коммуникацию таким образом, что что-то с чем-то сравнивают и показывают несправедливость результатов. Например, Зайдите на канал к Моргерштерну, посмотрите, как он общается со своими подписчиками, как он их ненавидит, любит или хейтит, и посмотрите, сколько подписчиков у меня на канале. Поэтому, если вы еще не подписаны, обязательно подпишитесь, это очень несправедливо. Я сейчас обращаюсь к богам ютуба и инстаграма, к примеру, к примеру, это просто пример. Но, тем не менее, если это делать более завуалированно, то это действительно работает. Мне тут, кстати, недавно в комментариях писали, что я в своих роликах на «ты» обращаюсь к зрителю. И считаю, что это очень даже хорошее обращение. Потому что я стараюсь быть с вами ближе и на одной волне. Но кто-то мне начинает рассказывать про культуру и уважение. И... Такого человека я готов, конечно, отправить на канал к Маргерштерну. Так, поотвечаю на ваши комментарии. Так, лайки. Цык. Так, перешла и поставила лайк. Жаль, что можно только один. Всегда только полезен контент. Спасибо, спасибо, Наташа. Настоящий мужчина дарит женщинам цветы без повода. Просто так. Да, вот совершенно верно. Настоящий мужчина. Да, настоящий мужчина. Настоящий мужчина сделал бы так чтобы у подруги жены подарил ей муж а мне нет да это тоже на чувство справедливости спасибо кирилл кирилл в днем рождения тебя вот прям в прямом эфире с прошедшим днем рождения но тем не менее днем рождения поздравляю еще раз всех благ здоровья люби свою жену ты же мужик ты же мужик кирилл будь здоров ты ж мужик. Хорошо, мои дорогие, как настроение, как состояние, как самочувствие. У меня для вас тут еще есть несколько. Несколько психокомплексов. Давайте идти дальше. Новизна. Следующий психокомплекс называется новизна. Как на него мы покупаемся, как мы на него ловимся? Самый новый iPhone. Самая последняя модель. Самая лучшая последняя разработка. Самые лучшие продвинутые технологии. В этом прямом эфире вы узнаете самые последние новые способы манипуляции на психокомплексах. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Это новейшая разработка. Это вообще новая веянь. Вот напишите, кто любит все новенькое. Но этот пример не из моей жизни. У моей шубы есть. Кирилл, не сомневаюсь. То у юли шуба есть кто ловил себя на том что когда попахивает новизной он как-то быстро отключает рациональный ум не я на такой не ведусь Это из серии понты а я с понтами не очень здесь дело не в понтах здесь дело на самом деле в новизне ну, смотрите, бывает что-то и очень старое, но очень такое понтовое. Ретро автомобили, к примеру. Или там картины за много-много миллионов чего-нибудь, долларов, евро или миллиардов рублей. Я скорее считаю, что это вот панты, это про это. Что-то иметь очень дорогое, недоступное для всех. А про психокомплекс новизна, это... Скорее, все-таки про что-то новое, обновления какие-то. Ну вот, смотрите, новизной компания Apple очень хорошо пользуется. И очень удачно выстраивает свою маркетинговую стратегию за счет новизны. Если посмотреть, там 12 и 13 iPhone, они вообще почти ничем не отличаются. Там мелкими-мелкими деталями. Но, тем не менее, толпы людей собираются его купить. Это я говорю о чем? Не о том, что у компании Apple хорошая маркетинговая стратегия, а и не рекламирую ее ни в коем случае, а говорю о том, что мы подвержены вот этому психокомплексу, и многие люди на него покупаются. Ну кто-то спокоен к новизне, ты спокойно к новизне, но ты ж плохая мать, ты неспокойно к чувству вины, поэтому это нормально, у каждого из нас есть... Свои слабые места и сильные места. То есть то, что я сейчас перечисляю, я перечисляю вообще в общем. Да, я люблю все новенькое. Царя на ты назвали, царь-батюшка. Так, я люблю. Так, если только по работе, что-то новенькое. Ну, видите, тоже. Я радуюсь новому. Отлично, отлично. Я просто это говорю вам к тому, что вы должны понимать, вот каждый из вас, кто сейчас присутствует на эфире, вы, во-первых, избранные, это уже безусловно. Во-вторых, вы должны понимать, что есть вещи, которые на вас работают, и есть вещи, которые на вас не работают. И это нормально. Но свои слабые места нужно знать и нужно их вычищать. Следующий психокомплекс называется «зависть». Следующий психокомплекс называется Зависть. Кому знакомо? Почему он живет лучше меня? Почему она живет лучше меня? Почему у него там что-то лучше, чем у меня? Когда звучат в голове вот эти вещи, причем когда вот эти рассуждения вызывают сильные эмоции, то имейте в виду, что на вас воздействует с помощью психокомплекса зависть. Кому отзывается про зависть? Кому отзывается про зависть, напишите. Вы просто прелесть, мы избранные. Да, вы избранные, это безусловно. Почему вы так вдохнули? Я, наверное, так вздохнул, потому что мне хотелось вздохнуть. Я так вздохнул, потому что, ну, может, душно в помещении. Не знаю. Хорошо, мои дорогие, идем дальше. Идем дальше. Следующий психокомплекс называется ревность. Наверняка многие испытывали когда-либо это чувство. На кого-то это не действует, но на многих действует. А вы уверены сейчас, что ваша вторая половинка на работе? Или вы уверены, что ваш партнер не ведет с кем-то тайную переписку? И это вызывает... Жесткие эмоции, сильные переживания. И все, рациональный ум отключается. И здесь, соответственно, можно уже вести вас к тому, что подразумевается и закладывается актором, да, тем, кто выполняет эту манипуляцию. Так, скорее зачислений. Так, а когда ставишь себя выше, эта зависть скрытая? Ну, не сказал бы, это скорее, не знаю, не знаю, как ответить на этот вопрос. Зависть начинает копаться в себе и часто нахожу корни проблемы внутри. Ну, на самом деле, я рекомендую чувство зависти использовать как стимул к мотивации такой, что если я чему-то завидую, это как раз-таки то, чего я сам на самом деле хочу. То есть, вот, вот это чувство зависти, можно его... Скажем так, трансформировать в хорошую цель и достичь ее. Такое мое мнение. Зависть, двигатель. Да, у многих зависть двигатель. Новая обучающая программа или новый марафон курс по саморазвитию и психологии Ведусь. Вот видите, здесь НАТО написала. да, новизна. Новизна срабатывает на НАТО. На многих хорошая отмазка, возьму на заметку. Какая именно отмазка? Ладно, хорошо, идем дальше. Следующий психокомплекс, который на нас влияет, это эротика. Это очень мощный триггер для вызова эмоций. Ну, например, как это работает? Хочешь узнать, как соблазнить любого мужчину? Хочешь узнать, как расположить к себе любую женщину? Ну и все в таком духе, все в таком духе, все, что связано с эротическим подтекстом, тоже вызывает очень часто сильные эмоции, и на этом тоже может, может работать и манипулировать манипулятор. Отлично, отлично. Как вы себя чувствуете, как настроение, состояние, самочувствие? Мы с вами уже больше часа сколько мы уже точно времени час и 11 минут но ну, я думаю еще минут 20 и мы закончим сейчас же будет самое интересное следующий психокомплекс называется слабо взять на слабо понимаете наверное, что это такое да? ты что не можешь этого сделать ты что не способен на это Или я сомневаюсь, что ты можешь там что-то сделать. Когда вас берут на слабо, <coughs> просто знайте, что когда вас берут на слабо, вызывают у вас эмоции. Вы можете на эти эмоции подаваться, <coughs> а можете не подаваться. Добрый вечер, Ромашка, привет. Скорее о зачистке, зачистке, все, зачистим все. Я не понимаю ваше ваш сообщение о зачистке. Поэтому, либо поясните, либо перестаньте писать через каждое сообщение эту фразу. Хорошо. Никогда не завидую и искренне радуюсь за других. Так, ревность бывает тоже, зараза. Да, да, это бывает. И на слабо наш, нас тоже очень часто могут брать. Я все это сейчас перечисляю вам, для того, чтобы вы понимали, какие в принципе есть триггеры. Для того, чтобы вы себе составили некий список триггеров для дальнейшей работы над собой. Потому что дальше я вам сейчас расскажу, что можно со всем этим делать и главное знать почему важно знать почему важно составить этот список сейчас поясняю помните в начале эфира я говорил такую вещь что манипулятор воздействует на вас вызвав у вас сильные эмоции когда у нас вызваны сильные эмоции мы не можем реагировать рационально мы не можем поступать рационально логический ум у нас в этот момент отключен как как по выключателю так вот когда вы знаете за что вас можно зацепить когда вы знаете свои психокомплексы которые у вас скажем так, оголены, тогда вы можете этому противостоять, потому что вы будете к этому готовы. Вы будете к этому готовы, и вы продумаете уже для себя способы и возможности, как постараться эти эмоции, скажем так, не разрешить им увеличиться до такой непреодолимой силы. Отлично. Ну и последний психокомплекс, это, ну можно назвать его родственники, либо дети и родители. То есть все, что связано с нашими близкими людьми, дети и родители, это мощный психокомплекс. Как говорится, дети – наше будущее, или родители – наши все, родители нам дали жизнь и так далее, и так далее. Здесь тоже на этом психокомплексе отключается ваше рациональное мышление, ну если вы этому подвержены. Так, мой муж не берется на слабо и ничего не делает. Попробуйте его взять на мужественность. <смех> Сказать, ты же мужик. Добрый вечер, добрый вечер. Так, зачистим психокомплексы. Да, зачищать... Теперь понял, зачищайте. Чем больше слушаю, тем больше понимаю, что кругом одни манипуляторы. На самом деле, да. На самом деле, да. На самом деле это очень много. На самом деле это очень много. Ребят, кстати, дайте обратную связь сейчас. Те, кто смотрит меня в Ютубе, не отвлекает ли вас то, что я отвлекаюсь на комментарии в Инстаграме. А те, кто нас смотрит сейчас в Инстаграме, дайте обратную связь. Включать ли параллельно с Ютубом прямой эфир в Инстаграме? Насколько это вам нормально? Потому что не весь фокус моего внимания сейчас находится в Инстаграме. Я как бы между двумя эфирами. Ну, однако, будет полезно, если вы... Поделитесь этой обратной связью, потому что для меня это важно. Потому что многие люди просят меня, включая параллельно инстаграм. Хорошо, друзья, <coughs> есть еще один психокомплекс, о котором я не упомянул. Этого нету в моем конспекте, в моем плане. Но это психокомплекс, который я бы его назвал компетентность или профессионализм. Компетентность или профессионализм. Дело в том, что когда нам делают намек на нашу некомпетентность, тоже могут очень часто включаться эмоции. Очень часто включаться, причем очень мощные эмоции. И тоже имейте в виду, что компетентность и профессионализм ⁇ это такой же психокомплекс. Так, не отвлекает, кого-то отвлекает. Ну вот видите, мне не разделились. У вас очень хорошо получается совмещать параллельные эфиры. Отлично, спасибо. Ну, вот видите, кого-то отвлекает. Если кого-то отвлекает, то, ну, тут два варианта. Или я делаю такие эфиры в Инстаграме, либо я их вообще не делаю. Поэтому выбирать уже вам. Сейчас почитаем, что ребята написали в Ютубе. Так. так, отлично. Все окей, ничего не отвлекает. Отлично, не отвлекает. Нет, не мешает. Отлично. Хорошо. Ну, тут же поймите, друзья мои, такую историю, что... Ну, сам кайф находиться, во-первых, в прямом эфире, общаться посредством чата, это одна история, ну, а дальнейшая история, эфир, он длинный, и когда люди уже смотрят записи, они скорее его не смотрят, они скорее его слушают, это тоже нормально, поэтому для тех, кто любит послушать фоном, прямые эфиры в том числе... И с этой целью тоже проводится. Не отвлекает, всем нужна помощь, больше слушателей, больше счастливых людей. Отлично, мне нормально, отлично. Рад за вас, за благодарю вас за искреннее понимание. Хорошо, теперь поговорим о причинах. Ребят, причины, почему нами могут манипулировать. Первая причина, мы уже об этом говорили, это низкая самооценка. Это одна из причин. Вторая а как насчет адекватности? А как насчет адекватности? Это тоже психокомплекс. Я не знаю. А, когда обвиняют в неадекватности? Да, да. Тоже может. Ну, смотрите. Если вы периодически считаете, что с вами не все в порядке, и таких людей много, которые считают то с ним не все в порядке и вам кто-то намекает на вашу неадекватность это может сработать как психокомплекс и вызвать серьезные эмоции да это может работать как инструмент манипулирования отлично я думаю что ответил так вторая причина вторая причина почему нами могут легко манипулировать это неумение сказать нет. Вторая причина, это неумение сказать нет. И таких людей тоже очень много. Третья причина, это чувство вины за поведение других. Вот здесь вдумайтесь, чувство вины за поведение других. Для кого-то это может показаться, конечно, странным, а для кого-то это на самом деле является большой проблемой. Для кого-то это является очень большой проблемой. Когда человек себя ведет некрасиво, неадекватно, не так, как положено, не так, как мне хотелось бы, не так, как принято, а мы из-за этого чувствуем себя виноватыми. Это тоже частая причина, по которой мы становимся жертвами манипуляций. И четвертая причина – это боязнь общественного мнения. Что такое мужественность? Мужественность, если говорить в контексте психокомплекса, это когда давят на то, что ты не являешься представителем своего, как это в биологии говорится, своего подвида. Да? Не являешься, как, как будто тебе хотят показать, что ну, если ты мне не купишь шубу, ты не мужик. Или нормальный мужик бы уже давно купил шубу, или да, нормальный мужик уже давно бы там в морду дал кому-нибудь. Ну и так далее. Здесь очень много вот таких вот провокативных манипуляций. То есть человек может не хотеть драться, но если ему сказать, что нормальный мужик уже 10 минут назад бы дрался, то, скорее всего, здесь этот человек, у него могли и так подняться эмоции, чтобы он начал делать то, что ему пытаются устроить. Так, у меня три причины, первые работают. Хорошо, хорошо. Теперь, друзья мои, чтобы внести ясность еще. Ну, скорее уже о главном, как их стереть. Стереть быстро не получится. Здесь нужно будет вести раскопки. Нужно будет вести раскопки. Еще немножко про манипуляторов. Смотрите, вот осознанные манипуляторы, которые сознательно пытаются вами манипулировать, они намного более, скажем так, много вариантов, потому что манипулятор всегда вас калибрует на психокомплексы. Он делает легкие вбросы и смотрит, как и на что вы реагируете. Чаще всего за счет невербального посыла. Это прям тоже очень важный момент. И манипулятор, он очень гибкий, потому что он не ищет готовых решений. Он не ищет готовых решений. То есть он проходится по всем психокомплексам, сознательно или бессознательно. Он старается просто найти те ниточки, за которые вас можно дернуть, за Те ниточки, за которые можно, с помощью которых можно вызвать у вас эмоцию. Неважно, позитивную или негативную. С манипулятором всегда приятно общаться. Он не будет никогда резко, жестко вас во что-то... Втягивать. И вот здесь большая проблема между теми людьми, которые манипулируют и те, кто, на которых оказывают воздействие. Проблема в том, что, как правило, манипулятор, он разрешает себе быть многовариативным. А те, кто боятся манипуляций, те, кто часто становится жертвами манипуляций, они чаще всего ищут одно какое-то решение чаще всего ищут какое-то одно решение, там, не знаю, волшебную таблетку от манипуляций. Чуик, я там, не знаю, приклеил себе на лоб какую-нибудь наклейку, типа на меня ничего не действует, и все. Вот в этом проблема. То есть задача ваша, если вы хотите отстраиваться от всех этих вещей, на самом деле э, пересмотрите еще раз этот эфир, проанализируйте все психокомплексы. Кстати, когда будете просматривать эфир, можете мне помочь проставить тайм-коды прямо в комментариях в ютубе. Где, о какой манипуляции я говорил. Это просьба. Это просьба к увлеченным подписчикам, кто будет смотреть еще раз. Не манипуляция. Просто у меня не хватает на все время. Чтобы было потом полезнее смотреть другим. И важно понять, что у вас не будет никогда универсального способа противостоять. Это прям очень важно. Теперь по поводу того, как понять. Как, по поводу того, как понять, что вами манипулировали. Так. Благодарю, все стало понятно. То, как они дергают многовариативность. Отлично, многовариативность. Супер, хорошо. Ребят, ютубчик у нас тут не уснул. Я вроде как к вам в камеру больше смотрю. Дайте обратную связь, вы еще на связи или нет. Нет. Теперь, ребята, очень важная информация для вас сейчас, как понять, что вами манипулировали, как это вообще осознать. Да? Помните, вначале мы говорили, что манипуляция – это скрытое психологическое воздействие, да, которое имеет насильственный характер и имеет какой-то определенный сценарий. Сценарии я вам уже приблизительно проговорил, они всегда будут разные, но манипулятор держит этот сценарий у себя в голове. <къем> Воздействуя на психокомплекс – Вызывает эмоции, а потом после того, как вызывает эмоции, скорее всего, вызывает еще какое-то действие или реакцию. Теперь, как понять, что это со мной происходило? В первую очередь, первое, первый ориентир, как вы можете понять, что вами манипулировали, это когда после общения с каким-то человеком вы начинаете жевать мыслительную жвачку. Что значит мыслительная жвачка? Вы с кем-то пообщались, вам кто-то что-то сказал, вы что-то ответили. Скорее всего, ответили не так, как вы думаете, а как ответилось. И это уже есть манипуляция. То есть вы ответили не так, как вы хотели. А потом вы начинаете очень долго у себя в голове прокручивать эту всю историю. Вот я мог ответить так, а я ответил вот так, а почему же я ответил так. Вот эта мыслительная жвачка, это... Прямое указание к тому, что вы попались на манипуляцию. Это прямо очень важно. Сейчас я перечисляю те вещи, которые говорят о том, что вами манипулировали. Отслеживайте это в себе. Дальше. Может возникать нездоровый азарт. Может возникать нездоровый азарт, чтобы кому-то что-то доказать. Доказать Возникает такое желание доказать другому человеку, что ты не такой, как он тебе видит, либо доказать ему или кому-то другому, что ты хороший человек. Вот это тоже, это второй показатель, что вами манипулировали. Вот прям записывайте, имейте это в виду. Третий, третий признак того, что вами манипулировали, что над вами производилось какое-то манипулятивное воздействие, это замешательство, когда вы не знаете, как реагировать. Когда вы не знаете, как реагировать. Вот замешательство, вам что-то сказали, а вы бух, провалились в транс, и, и вас нету, нету понимания, как отреагировать. Как будто все варианты не подходят. Эмоции вызывает манипулятор. Они эти эмоции в голове не дают покоя. Да, они не дают покоя, совершенно верно. Ну и четвертый признак тому, что вами манипулировали, это вина, это обида и стыд стыд, обида, вина, все социальные эмоции, которые у нас воспитываются. Теперь, теперь, ребят, так, если это со мной происходило, значит я протянул этого человека. Нужно найти позитивное намерение. Возможно, так, откуда манипуляторы все это знают и кто-то обучает, или они такие талантливые рождаются. Ну, смотрите, эти вещи на самом деле, они возникают очень часто бессознательно, да, у, у, многие люди вообще невротики, да, и, скажем так, не в совсем здоровых условиях они растут, и, понимаете, если родители демонстрируют какую-то модель, то мы, как ребенок, мы обучаемся первые годы жизни за счет подражания, и в первые годы жизни идет период импринтинга, когда у нас происходит запечатление либо научение с первого раза. То есть многие манипуляторы, супер профи манипуляторы, они этому специально не обучаются, но за счет того, что они сняли модель поведения своих родителей, их манипулятивного воздействия на них же самих, то они как бы работают эти вещи бессознательно, а мы уже психологи, НЛПеры, мы уже пытаемся разложить вот это все по полочкам и объяснить, как это работает, скажем так, сделать достоянием других. Вот ходят на подобного рода эфиры, а потом говорят, где они этому учатся? Вот здесь и учатся. Когда вы знаете технологию, когда вы знаете, как это происходит, вы ее можете воспроизводить и вы можете этой технологии противостоять. «Манипуляторы все это делают бессознательно, неосознанно, нарцисс, психопат, циопат». Да, совершенно верно, вы пишете. Но не все это делают неосознанно. Многие люди это делают сознательно. Поэтому вот сейчас, в чем фокус этого эфира, на самом деле, он заключается в том, что мы, те вещи, на которые мы велись, либо которые мы делали бессознательно, наша задача их осознать. Давайте теперь Давайте теперь, как этому всему противостоять? Как этому всему противостоять? Так, если после общения манипулятором чувствую себя очень устало, ну, значит, вам, скорее всего, манипулировали, да? Ну, азарт доказать не всегда же? Ну, часто, я вам скажу так, часто. Если вам что-то хочется доказать, то вас вызвали эти эмоции. Ваше уже дело доказывать или не доказывать? Так, недавно такое произошло. Я человека оценил как простой наивный, но вредный. И он зацепил меня фразой «Ты хочешь сыну зла?» И я сорвалась. Ну вот видите, видите, вы сорвались. Так, мыслительная жвачка часто бывает после общения с родными, когда ты не можешь ответить им то, что хочешь, чтобы не было ссоры. Вот видите, здесь уже мы говорим про фрустрацию, да, когда я хочу что-то сделать, но не делаю. Вот это подавление идет. И здесь ваша задача просто осознать, на какие психокомплексы ваши родные воздействовали. Это прям тоже вас очень сильно продвинет. Дальше, давайте разбираться. Просто это человек, но не НЛПР. Да, не обязательно это человек будет НЛПР. Все, все правильно, все правильно. Окей, okay. что делать, чтобы ослабить силу влияния вот подобного рода игры на ваших струнах? Первое, научиться замечать в себе вот эти вот вещи, о которых я сказал только что. Мыслительную жвачку, азарт, замешательство и эмоции. Научиться замечать в себе, это первый шаг. Когда вы научились это замечать в себе, второй шаг, точнее не второй шаг, вот когда вы это уже замечаете, когда вы уже понимаете, что это происходит, вам уже легче с этим справляться. Дальше, следующий момент, когда непосредственно в процессе, когда непосредственно в процессе разговора, очень крутая фишка, предельно простая, поэтому и крутая, это взять паузу. Когда вы чувствуете во время общения, что у вас накатывают эмоции, неважно хорошие или плохие, позитивно, приятные или неприятные, вы можете всегда взять паузу. Если вы понимаете, что вы сейчас на эмоциях не сможете принять грамотное решение, не сможете обдумать что-то, вы можете э, взять паузу. В любых переговорах это воспринимается нормально. Вы берете паузу в разговоре с женой, в переговоре с бизнес-партнером, где угодно. Мне надо подумать. Я сейчас не могу принять решение. Запомните эти две фразы, они могут спасти жизнь. Мне надо подумать. Я не готов сейчас принять решение. Берете паузу и потом уже, когда эмоции отпустили, вы можете осознавать эту ситуацию. Если те вещи, которые вы чувствуете с эмоциями, с чувством вины, с мыслительной жвачкой, вызывает у вас близкий человек, здесь нужно найти слова если вы хотите продолжать развивать отношения с этим человеком, вы можете сказать этому человеку о своих эмоциях. Только не ты меня бесишь. Да? Можно сказать, маме, ты меня бесишь. Это плохо сработает. Можно сказать, я сейчас злюсь, либо я сейчас бешусь от твоих слов. И поверьте мне, тот человек... Если он это делает бессознательно, я сейчас говорю про близкий круг. Если он это делает бессознательно, вы ему поможете это осознать. В большинстве случаев это поможет. Но иногда о своих эмоциях сложно сказать. Только надо говорить, я не на тебя злюсь, а я сейчас просто злюсь. Тогда будет работать. Юрий, мне нравятся ваши эфиры, то, что вы вытягиваете вытягивает в процесс мышлительный. Спасибо. Так. Добрый вечер, Пропустить слова манипулятора мимо ушей. Не всегда это получается, вот в чем дело. Я понимаю, что это классный способ пропустить слова, но не всегда это получается. Так, по факту сказать, не манипулируйте мной, вы прик приказываете мне не подчиниться вашим словам. Еще один гудок с твоей платформы и твой зубной состав двинется сделать разрыв шаблонов. Понятно, ладно. Говорила, не помогает. Ну, хорошо, хорошо, говорила, не помогает. Вы вот сейчас это тоже на эмоциях на самом деле говорите. Как мне кажется. Я могу глючить, но мне кажется, вот сейчас уже эмоции пошли. Обида уже пошла. Дальше. Еще, один, еще одна фишка, как если в процессе, если вы понимаете, что именно цепляет, если вы понимаете, что именно начинает действовать на вот эти вот ваши тонкие струны, вам нужно изменить состояние. В НЛП мы это называем разбивка состояния. А чтобы разбить состояние, самый простой способ разбить состояние – это изменить положение тела. Если вы сидели, то встаньте. Если вы стояли, то присядьте. Если вы э, находились неподвижными, начните ходить по комнате. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Не нужно бояться, что кто-то там что-то о вас подумает. Самый простой способ, и самый короткий способ изменить свое состояние, это изменить положение тела. Ущипните себя, походите, поприседайте, если это возможно. Вот это будет очень хорошо работать прямо в моменте. Это как с паузой. То есть можно взять паузу, а можно просто изменить положение тела, если невозможно взять паузу, хотя я не знаю таких случаев, где это невозможно. Ну и последнее. И последнее, как всему этому делу Противостоять уже на сознательном уровне, когда уже эмоции отпустила и когда вы уже можете соображать головой, это рефлексия. Важно, когда вы прошли вот такую ситуацию, но очень важно из третьей позиции, да, диссоцированно, глядя на себя со стороны, задать себе вопрос, как это произошло, за счет чего это произошло, что это может значить для меня, за какой психокомплекс меня задело. Следующий вопрос. Как я могу защитить этот свой психокомплекс? Ведь смотрите, в чем уникальность этого эфира на самом деле сегодня? То, что когда вы знаете свои психокомплексы, и когда вы знаете, за что вас цепляет, в тот момент, когда вас уже будет цеплять, вот еще вам одно нл упражнение. Когда вы понимаете, что вас цепляет за какой-то психокомплекс, прямо в моменте, вспоминайте меня и проговорите эту фразу. Я сейчас понимаю, что происходит, и меня больше не цепляет. Вот прямо эту фразу. Все, не цепляет. Можете не говорить это вслух манипулятору. Вы ну, просто такие. Ухмыльнитесь внутри. Не цепляет. И он перестанет на вас воздействовать таким образом. Потому что он ждет определенной уже реакции. И последний вопрос, который самому себе можно задать, это как я буду действовать в следующий раз. Нет, не на эмоциях. У нас же два раза было судебное заседание о разводе. Очень интересный эфир. У вас спасибо. Спасибо вам. Хорошо, почитаем. Почитаем. Так, окей, я скажу, я злюсь на тебя. Мама, вот видишь, какая ты, и что делать? Еще раз повторю для тех, кто в танке. Не надо говорить человеку, что вы на него злитесь. Можно сказать, мама, я на тебя злюсь. Это плохой вариант. Стоп, стоп вариант. А хороший вариант, я сейчас злюсь. Или я сейчас испытываю злость. Просто обозначить, что вы сейчас испытываете. И это сработает. Хорошо. Юрий, спасибо большое за ваш труд. Спасибо и вам большое. Так, разрыв шаброна на лбу после короны. Так, не будем это зачитывать. Да, он сам. Так. Сейчас мы, знаете, что сделаем. Сейчас мы... Угу. Так, немного не в тему, а сколько вам лет? Немного не в тему, а сколько нам лет? Нам 35. Так, Юрий, если человек при сообщении смотрит в будущее, это значит, что он использует зрительное моделирование? Поясните, как вы определяете, что человек смотрит в будущее, и что значит зрительный модель? А мне помогает, я не верю, я не верю. Отлично, отлично, вы можете использовать и это. Так, а что делать с психокомплексами, как от них избавиться? Повторяю еще раз для тех, кто не обратил внимания основную мысль. Первое, что нужно вам нужно со составить список тех психокомплексов, которые срабатывают именно у вас. Дальше, когда вы составили этот психокомплекс, вам нужно порефлексировать, как я могу этот психокомплекс защитить. И как я могу больше не попадаться на эту всю историю? Следующий момент. Очень важно. Давайте прямо еще раз зачитаю вам вопросы. Задавайте вопрос. Как это произошло? За счет чего это произошло? Какой психокомплекс сейчас задействован? Как я могу его сейчас защитить? Что это значит для меня? И следующий. Как я буду делать в следующий раз? Вот несколько вопросов. Как это произошло? За счет чего это произошло? Что это значит? Как я буду поступать в следующий раз? Надеюсь, ответил. Так, так. А чего ты удалил его? на очко сел? Он сел на очко. Ну, возможно. Я просто не люблю, когда хомят. Вот и все. Он уже не первое сообщение, недопустимое пишет в чат, поэтому я удаляю. У нас здесь достаточно культурная компания. Я не люблю откровенных стихов, которые просто пытаются спровоцировать меня на какую-то ерунду. Каким приемом определить неосознанную манипуляцию? Какими приемами определить неосознанную манипуляцию руководителя? Вы хотите определить, что вами манипулируют, или вы хотите определить и показать ему, что он неосознанно манипулирует? Вот здесь такой вопрос. Отвечать манипулятору спокойно. Да, смотрите, когда мы отвечаем, ведь задача манипулятора – изменить наше эмоциональное состояние. Когда он видит, что наше состояние эмоциональное не меняется, он начинает искать другие ключи. И в конечном итоге, если мы не реагируем, то он перестает делать даже попытки. Какая манипуляция используется, если собеседник прицельно смотрит тебе в глаза? Никакая. Человек может смотреть тебе в глаза, потому что ему нравится смотреть тебе в глаза. Люди еще общаются глазами. Никакая манипуляция не происходит. Есть люди, которые не смотрят в глаза. Чаще аудиалы не смотрят в глаза. И это тоже нормально. <связь> это тоже нормально. Хорошо, мои дорогие, напишите, как ваше настроение, как ваше состояние, был ли полезен для вас этот сегодняшний стрим, что вы важного и ценного уносите, что вы важного и ценного уносите сегодня, оставлять ли прямой эфир в записи, и в целом, насколько это было полезно. Напишите, будете ли вы его пересматривать. Напишите вообще все, что вы думаете о той информации, которую я вам сегодня изложил. И будем заканчивать. Так, плохим слушателем. Тогда манипулятору неинтересно становится. Да, стать плохим слушателем. Супер. Спасибо за полезную информацию и за ответы на вопросы. Спасибо и вам. Вот, Серджио что-то тоже удалил свое сообщение. Так, при общении твой собеседник смотрит в будущее, например, в 22 год. Я верю, будущее будет успешным. Это как... Я не понимаю самого вопроса. Это какая моделирование визуальное? Что это значит? Это какая моделирование визуальное? Не понимаю смысла вопроса. Да, спасибо, был очень полезен, очень интересно. Обязательно оставлю записи, пересмотрю еще раз. Спасибо за полезный эфир, я всегда пересматриваю, супер, спасибо вам. М -м -м -м -м, классно. А часто стримишь? Стримлю раз в неделю, повторный, ой, по четвергам в двадцать тридцать у нас прямой эфир в YouTube. Сейчас посмотрим, может быть сделаем практику еще и будем параллельно пускать в Инстаграме каждый четверг в двадцать тридцать. Иногда у нас у нас разного формата эфира, и бывают вот такие контентные, и бывают у нас экспресс-коучинг, это и, первый и третий четверг месяца. В следующий раз у нас будет экспресс-коучинг, где вы сможете звонить прямо в прямой эфир, но это касается ютуба информация, и задавать свой вопрос, запрос обозначать, и я буду помогать вам в нем разбираться. Посмотрите, мы уже два экспресс-коучинга провели. По-моему, очень даже такие хорошие эфиры получились. Поэтому в следующий раз будет 4 ноября экспресс-коучинг, а подобного рода эфир у нас каждый четверг. Так, законспектировала, и мне зашло особенно про то, что жертва ищет одно универсальное решение. Вот, к сожалению, вот, к сожалению, люди хотят... Вот жертва настолько жертва, что не хочет пошевелить головой, извилинами своими, и... Поискать для себя множество способов решений. Так, эфир, спасибо. Так, насколько манипуляции в отношениях мужа-жена считаются нормальным явлением? Ну, я считаю, что этого очень много. Судить о нормальности сложно, но... Смотря на каких чувствах манипулируется да? И я считаю, что это не совсем взрослые отношения просто. Так, как измениться, если привыкли, что удобно, всегда... вы Так проще оборвать эти связи с людьми из прошлого. Можно и так сделать, если вы можете это сделать. Так. А коучинги дорого стоят? У меня коучинг, одна сессия стоит половиной тысячи России. Дорого это недорого, я не знаю. Решать вам. Так. Всем доброй ночи и хорошего продуктивного дня завтра. Спасибо. Аудиальное, визуальное или кинестетическая Что визуальное, аудиальное или кинестетическое? Вы попробуйте сформулировать весь ваш вопрос сейчас ну в какую-то единую концепцию, потому что у вас какие-то обрывки. Мой там кто-то, собеседник смотрит в 22 год. Что вы от меня конкретно хотите, чтобы я вам что конкретно пояснил? Постарайтесь вот пока я еще в эфире написать ваш вопрос, чтобы я его понял и постарался ответить. На самом деле... Вот грамотно задавать вопросы, это тоже очень важный навык. Юрий, спасибо за эфир, много полезной информации, все супер, спасибо. Теперь понимаю, где манипуляция, отлично. Так. Манипуляция может быть полезной и нужной. Ну, смотрите, манипуляция может быть полезной и нужной. Но я не знаю, в каком случае. Смотрите, манипуляция носит насильственный характер, и манипуляция скрыта. И это воздействие психологическое. Возможно, в каких-то критических случаях это вопрос какой-то какой внутренней справедливости для каждого человека. Ну, например, если я буду общаться с человеком, который хочет спрыгнуть там с какого-то этажа, тем самым завершив свою жизнь, то, наверное, я буду использовать все способы, экологичные и неэкологичные, чтобы заставить его... Не делать этого. Не знаю, будет ли это полезно или не будет полезно. Может быть, для меня и для общества это будет полезно, а человек там, не знаю, всю жизнь мучается, и ему хочется. Понимаете, это очень субъективно. Очень субъективно отвечать на этот вопрос даже не скажу. Так, «Сохрани, с удовольствием пересмотрю». Когда будешь пересматривать, оставь комментарий. Просто космос, у вас энергетика просто чудесная. Я вдохновилась. Спасибо вам большое. Каша в голове. Пересмотрите эфир с, консп... с ручкой и блокнотом, и все устаканится. Я тоже конспектировал. Спасибо большое за вашу работу. И вам спасибо. Можете, кстати, конспекты сбрасывать в наш телеграм-чат, и они там будут. Я думаю, тоже многим будет полезно и посмотреть ваши конспекты. Видно, формулировать леньей ей мысль. Может быть, как определить, кто кинестетика, аудиал, визуал Первая глава моей аудиокниги "Путин ЛП практика» у нас на канале. Там подробно об этом. Там подробно об этом. Посмотрите еще запись первого дня марафона NLP практик. Там тоже об этом есть. Чтобы не тратить эфирное время и не отвечать, 1851 раз на один и тот же вопрос. Юрий, спасибо за эфир, спасибо всем. Ну что, мои дорогие, будем отключаться. Инстаграм, вам большой привет. В Ютубе еще немножко побуду. Будем завершать нашу прямую трансляцию в Инстаграме. Всем спасибо. Ну что, мои дорогие. Те, кто находится у нас в прямом эфире в Ютубе, спасибо вам большое за активность. У нас сегодня прям получилось очень интерактивно. Почти 2 часа, час 47. Я вам искренне благодарен. Наконец-то мы вошли в свой рабочий темп, в свое расписание. В следующий четверг тоже будет прямой эфир. Как обычно, расписание. По вторникам у нас выпуски и утренние раскачки. По четвергам у нас прямые эфиры. По субботам и воскресеньям просто отдельные видеоролики на определенные темы. Спасибо вам большое за то, что были с нами. Спасибо вам после ваших видео. Я понял, что если мой собеседник говорит мне о шуме моря, а понимаю, что он аудиальную модальность использует, если чувствует лепать или тяжесть, он кинестетик. А если он смотрит в будущее, например, говорит 2022 год. Второй будет успешным. И что? Я думаю, 2022 будет успешным. На 5 из 5. Супер. Спасибо вам большое, ребят. Все, был рад всех видеть. Всех душевно обнимаю. До скорых встреч. Пока-пока. С вами был Юрий Пузыревский. Не забудьте поставить лайк, поделиться этим прямым эфиром с теми, кому вы считаете он будет полезным.